Здравствуйте, я Виолетта, мне скоро будет 55 лет, и я оставляю этот отзыв Ольги Мира, так как теперь прохожу ее программу «Лучшая версия твоего тела. Четвертый поток». Я пришла именно на естественное омоложение. Эта тема меня как-то очень давно интересовала и интересует, ну и у меня всегда был лишний вес при моем росте метр семьдесят два восемьдесят килограмма прошло не целых шесть недель с момента когда я стала выполнять олены рекомендации и вот хочу поделиться своими достижениями так как у меня ушло девять с половиной килограмм 59 сантиметров ну и наверное около двух размеров у меня была 20-летняя астма. И до программы я пользовалась ингалятором ну, раза два в неделю. Со времени старта программы я им воспользовалась только один раз. И где-то ну, спустя три недели. Вот. И это при том, что теперь время осень-зима. В это время я всегда пользовалась ингалятором чаще. И у меня 25 лет не имела правая рука. И ничего с этим как-то поделать не могла. Бывало, что ночью от боли просыпалась и ходила, и пробовала как-то облегчить, ничего не получалось. А теперь это не менее стало совсем слабым. И плюс появились боли такие, вот, когда нервы отходят, оживают. То есть ну явное улучшение. И еще появился один очень такой весомый бонус. Я в магазине стала тратить на еду раза в четыре меньше. Это очень ощутимо и очень приятно. И все это как-то очень мягко и естественно вписалось в мою жизнь. Я узнала, что сначала происходит оздоровление, а потом омоложение. Так что я продолжаю идти дальше и прекращать точно не собираюсь. И хочу выразить, вот правда, огромную благодарность, Оля, тебе за твою э, заботу, внимание и сердечность этот курс стал одним из самых знаковых и встреча с тобой вот, в моей жизни потому что это правда ее изменила вот благодарю так что девочки мальчики все кто хотят изменений в своей жизни если вы готовы к ним то приходите к Ольге правда получите благодарю